Итак, добрый день, уважаемые коллеги! Вас приветствует семья Лотниковых. Вас приветствует корпорация здоровых, успешных и свободных. Скажите, пожалуйста, кто сегодня у нас новичок? Кто вообще первый раз присутствует на вебинаре? Напишите «Я», чтобы мы с вами могли Познакомиться. А мы, я, Люля Лотникова и Екатерина Лотникова, мы вас приветствуем и, естественно, будем помогать, обучать, сопровождать вместе с нашими лучшими менеджерами в мире, которые помогают нам создавать наш великий бизнес и наш проект. Очень приятно. И я, Евгения, Татьяна, замечательно, замечательно. Ну, что ж такое рекрутирование? У нас сегодня вот такая тема, вот очень интересная. Вы пока пишите, кто еще не отозвался, что он новичок. Вот, Что такое рекрутирование? Скажите, пожалуйста, тут я хочу сегодня работать не только с новичками, со всеми. И очень хотела бы иметь от вас обратную связь, чтобы мы с вами могли общаться, и я могла понять, насколько вы понимаете, что делать будете и делаете. Очень много у каждого из нас разных тараканов. Да-да-да-да, разных тараканов очень много, и каждый чего-то стесняется, чего-то боится, чего-то недопонимает, хотя и не знает вообще, что это такое. Отлично, отлично, отлично, все, новички, отлично, замечательно, со всеми я хочу пообщаться, потом еще и лично, если у вас будут ко мне вопросы. И рекрутирование. Когда человек узнает о том, что ему нужно будет общаться с людьми, говорить и давать какую-то информацию, первое, что возникает, я не хочу приставать к людям. У кого такое есть? Или кто вам такое пишет? У кого возникали такие мысли? О, это надо к людям приставать. Было такое? У меня пока ничего не пропадает. Связь все вроде нормальная. Было такое? Было. О, это навязываться к людям? Было такое? Было, конечно. Я вам признаюсь честно. Когда в начале... Мне Катя начала рассказывать: да, да, да, да, да, да, да. Когда мне Катя вначале начала рассказывать о системе э, со, создания бизнес-системы, я тоже долго не верила, тоже долго вникала. Думаю, господи, это приставать к людям. Но самое смешное, что я торговала на рынке. Я с людьми также общалась. Я к ним также приставала, как все. Как все одинаково. Но тут вдруг вот такая у меня корона на голове появилась. Я стала сомневаться, смогу ли я это сделать, недопонимая, что мы это делаем каждый день. Мы даем рекомендации. Одно дело дать рекомендацию, другое дело провести рекрутирование. Что же это за зверь такой, это рекрутирование? Скажите, пожалуйста, вы раньше в жизни сталкивались с рекрутированием? Раньше в жизни, до ну, вот, до нашего проекта. Сталкивались с рекрутированием? Кто-то сталкивался, кто-то нет. Давайте активно, активно. Конечно, мы сталкиваемся всегда, но мы не знали, что это рекрутирование. Мы просто не знали это название. Это нам притащили вон из-за кордона. Это слово «рекрутирование», которое никому не понятно. Рекрутирование это синоним найма это синоним найма нас всегда пожизненно еще при когда бегали с палками там -лу -лу -лу, еще в это время индейцы они все всегда народ рекрутировал всегда это просто название такое рекрутирование это процесс привлечения, и отбора людей. Любое предприятие, существующее на белом свете, оно всегда ведет набор, набор каких-то, вернее, по каких-то свободной вакансии есть, набор людей для работы. Скажите, пожалуйста, зачем люди на предприятии нужны? Кто знает, зачем люди на предприятии нужны? Что с ними делать? Зачем их приглашать, привлекать? Что с ними делать? Вот, напривлекали народ, пришел народ на предприятие, что с ними делать-то? Кто знает? Хорошо, Алла, обучили мы их, и дальше что? Вот он такой сидит умный, все знает. чтобы работали, чтобы работали, производили определенный процесс на производстве и выходила готовая продукция. А другие, такие как магазины, базы разные этих продовольственные, будут рекрутировать других людей, которые придут и будут у них пока приобретать продукцию. И получилось у нас что? Везде мы рекрутируем. Те, кто производит продукцию, те, кто моет полы на производстве для того, чтобы производили продукцию, те, кто реализовывают продукцию, и те, кто покупают, это все идет рекрутинг. Это все идет привлечение людей процесс вот понятно о чем я сейчас говорю вот здесь понятно о чем я сейчас говорю нас очень много в комнате отписываемся все особенно новички скажите если мы это видим в производстве мы делаем это каждый день Почему здесь у нас как-то некомфортно рекрутировать? Даже в армию, даже в церковь, даже в школу, даже в садик. Кругом идет рекрутирование. Это одна самая основная обязанность, самая главная обязанность для создания... Персонала, который будет производить, потреблять, реализовывать и вообще давать жизнь любому предприятию. Это самый основной участок работы и самый сложный. Хотя создать технологии это тоже очень сложно, но... Если не будет в итоге товарооборота, не будет реализована продукция потребителю, грош цена всему производству. Здесь понятно? Значит, мы с вами приходим к такому заключению. Рекрутирование это привлечение, это привлечение людей к нашему процессу, а человек в обществе выбирает, к какому процессу ему присоединиться, то бишь ничего тут совершенно страшного нет. Вас рекрутируют в найме, вас рекрутируют в сетевом маркетинге, где это делают более активно. Где это делают более активно. Хотя сейчас практически все элементы сетевого маркетинга перешли в традиционную систему производства и товарооборота. А здесь ты еще не видишь собеседника, но об этом мы дальше поговорим. Самое главное, идете, когда вас в нами, вернее, вы пришли, допустим, на какое-то предприятие, вы увидели объявление, пришли на предприятие и с вами начинают э, беседовать. Вам начинают рассказывать должностные обязанности, вас начинают сортировать, нужны вы или нет, сколько у вас детей, когда вы еще в следующий декрет пойдете. И это никого не смущает. Но никто не спрашивает, сколько ты времени можешь работать на предприятии. А говорят, ты обязан отработать вот такое время. И человек ропотно идет Да, там же на работе, так сказали. Это нормально. Я когда э, молодая... Пришла на консервный завод работать, закончила техникум, пришла такая деловая на завод работать. Захожу в отдел кадров, предоставляю диплом, предоставляю паспорт. А мне э, отдел кадров и говорит, не мне говорит, а начальнику цеха и говорит, вернее как, отдел кадров говорит начальнику цеха, вот к тебе в цех придет, вот молодая, энергичная, она стоит при мне и говорит ей, что ты мне ее подсовываешь? Она сейчас выйдет замуж, сейчас пойдет рожать, и что? Она мне только в списках значится будет. Дай мне нормальную, дай мне нормальную, которая уже родила, с мужем она уже разошлась, или наоборот хорошо живет, которая не надо ни, ни больничной, ничего, вот так вот это будет нормальная. Она говорит, да где же я тебе возьму сорокалетнюю? Нет сорокалетней, пришла 20 двадцатилетняя. Вот это было, я когда, я до сих пор вспоминаю, а ведь это было рекрутирование. Это было рекрутирование. И если мы с вами разобрались с рекрутированием, то давайте разберем еще новую версию, не версию, а новый а, смысл такой, который нам мешает. Это «я спамить не буду». И вообще, это у вас секта, которая пристает к людям». И я не буду так делать. Много получали таких хороших замечаний по поводу секты, приставания? Было такое? Особенно новички, расскажите. Сейчас вот страшно, да? Так страшно. Вот скажите, пожалуйста, отвечайте пока мне. Активность, активность, уважаемые коллеги. Вот смотрите, вот это... Баннер, который э, не сетевой маркетинг, не Эван, не Арифлей, не Амве, никто-никто другой. Это требуется учитель. Учителя требуются практически в каждую школу. И везде развешены вот такие объявления. Мало того они еще и по социальным сетям, сейчас же тренд пошел, социальные сети, интернет, он нам дает открытие, он нам дает очень много, очень много нам дает интернет, возможности. Как вы считаете, вот это спам? Здравствуйте. Как вы считаете, это спам? Ведь это же не предлагают строить бизнес. И не зовут их а, в Арифлейм, допустим. Это реклама? Вы не считаете это спамом, да? Это просто реклама. Далее. Скажите, пожалуйста, а вот здесь требуются упаковщики? Это реклама или это спам? Я сегодня сижу... Спокойно наблюдаю, размещаю свои фотографии. Любую с собой любимая. Я такая красивая, я такая хорошая. Да посмотрите вы все на меня. Я в социальных сетях размещаю вот эту вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот такая, а мне опочки. Требуется упаковщица. А я их просила показать мне, что у них есть упаковка, что им требуется упаковщица. Ну и идите бегайте за своими упаковщиком. Что вы мне перед носом поставили? Вот это вот требуется упаковщица. Да не нужен мне учитель английского языка. Я себя тут люблю в социальных сетях, на себя любуюсь. А они мне раз, я их что, просила? Да не просила, вы чего мне там подсунули? М? Я не хочу быть учителем, не хочу быть упаковщиком. Мало того, хлеб-завод. Они мне тоже его подсунули. Ребят, это реклама или спам? Что это такое? А если это реклама, как ее принять? Реклама это или спам? Это набор людей. Далее. Мне снова предлагают новую должность. Тракториста. А я наслаждалась, смотрела мультик. А мне раз и кинули тракториста. Не понимаю. А я их просила. Я же не забивала в поиске. Хочу работать трактористом. Или дайте, где свободная вакансия тракториста. Еще из 15 тысяч рублей. А, тут гривни. 15 тысяч гривен. А я еще в России живу. Мне нужна была, нужна была эта вот... Э... Их... Реклама. Вам она нужна была бы, когда вы наслаждаетесь другой жизнью? Господи, в этой стране, во всем мире еще даже врачи и те кругом требуются. Люди, а говорят, работы нет. Не дают спокойно стих почитать про красивых женщин. Только и знают разные мне тут рекламы, спамы посылать. Я возмущена, я не хочу это смотреть. И еще и бухгалтер, еще я ваши цифры не считала. Это просто невозможно. И где же этот сетевой маркетинг? Еще лучше, продавец-консультант. И смотрите, они ведь еще ищут и способных, и толковых, чтобы могли втюхивать в Эльдорадо, всякую ихнюю ерунду, которая ломается через два дня. И чуть это они меня подсовывают? А я тут сижу несчастная и смотрю на все, думаю, да что ж это такое? Хотела быть счастливой сегодня, не получилось. Мне постоянно что-то предлагают. Требуется инженеры, требуется монтажники, требуется повара, потребуется технички. А вот это, это кто? Это же общество, это как, как называют э, нас, как же они называют, а забыла, секта, секта, которая пытается, да-да-да, правильно, Ген, пытается постоянно втюхивать чего-нибудь и обязательно обманет, все характеристики не скажет. Я отдам деньги, он говорит, у тебя будет скидка, прихожу через неделю, скидки нет, обманули. Сказали, вы уже опоздали на целый час, скидка ваша закончилась. Вот прям, ну, секта какая. И все они такие одинаковые. Ну, вот все одинаковые. Вот скажите, пожалуйста, это не обидно гражданину? Или это нормально? Это нормально, скажите? Вы это принимаете в обществе? Нормально же? Все принимают нормально. Улыбаются, иногда спорят, иногда просто прошли молча. Но это жизнь, это все есть. Везде идет какая-то информация. Она всегда была, есть и будет. Я еду на машине, стоит Билборд. Да не нужен мне дядька голый на коне. Зачем ты мне отвлекаешь? Я ж могу отвлечься и въехать. Ну вдруг он мне понравится и въеду в какого-нибудь другого дядьку сзади в машине. И будет, будет авария, зачем вы мне вот такую повесили? А она висит? А кто просил? Кто просил? Никто не просил. И это то же самое. Это ж мне надо еще успеть номер запомнить и сайт записать. Или сфотографировать, а я за рулем. А кто просил? А я еду, а они мне мелькают, мелькают. Хотел на автобусе проехать спокойно, но просто нет возможности спокойно. Заставили подумать, что еще нужно по дороге правильно ходить. Но ведь это тоже реклама, чтобы наши дети были здоровы. Чтобы наши дети были здоровы, чтобы они правильно шли. Чтобы они все это делали. Это спам. Это является спамом. Это является рекламой. А вот здесь бизнесмены сетевой маркетинг не... А, секс и сетевой маркетинг не предлагать. Я веду собственный бизнес, у меня бутик. Я спамить не люблю, приставать не люблю. А что? Вся улица заставленная, пройти нельзя. Один раз мне палец на ноге поломал вот такой вот... Штендер. Был сильный ветер, и я не видела, как Штендер летел. И ба-бах, и на ноге большой палец перелом. Это тоже своего рода реклама, навязывающая людям свою информацию. Вы согласны со мной? Скажите, пожалуйста, а вот сижу я такая в социальных сетях, довольная, счастливая. Начинаю блюдить свою фигуру, думаю, худеть буду, все, никакой мне тут масленицы, ничего мне не нужно. Я такая счастливая, читаю стихи, э, смотрю там разные ролики, и у меня в ленте высвечивается, на, блины со загущенкой. Да еще и в таком шикарном виде. Как вы думаете, после этих блинов я что сделала, когда посмотрела на них? Что я сделала? Угу. Нарушила свою диету. Вот они мне нужны. Вот кого мне было пойти побить, скажите, пожалуйста, и сказать, опять же, эта секта мне тут рекламная достала. Вот. Сейчас я с вами на эту тему говорю. Почему? Потому, чтобы внутренне, ребята... Вы поняли, что все, что мы с вами делаем, и все, что вы вокруг видите, это реклама. Работу, которую предлагают, которую э, э, на работу приглашают, там для миллионеров, вот это вот мне понравилась картинка, миллионеры вне очереди, миллионеры там не будут. Искать должность доктора, монтажника, повара. Да какая разница? Каждая работа хороша. Кто-то нас лечит, кто-то нас кормит, кто-то нас одевает, обувает. Это, это все нормально. Это все нормально. Так вот, миллионеры не станут там в очереди за этой рекламой. Почему? Потому что они сами создают систему ту, которая бы работала, это они создают различные рекламные посты, билборды и все остальное, о чем мы сегодня с вами говорили. Только они продумывают это и делают, потому что не понимают, что просто сидеть и смотреть или мимо проходить и ругаться на эти билборды, человек может только тот, который не думает о том, как построить свою жизнь так, чтобы быть финансово свободной. А что же такое спам? Спам – это просто массовая коммерческая рассылка. Любой темы, политической, там, какой хотите. То бишь, если люди не выражали вам желание э, получить эту информацию, вы ему навязываете. Так вот, считается, в мире считается, что если тебе по почтам разослали различные информации, это спам. А если баннер стоит, который тому же миллиону людей показывает свою рекламу, то это не спам, то это реклама. Ребят, если считать по спаму, то разницы здесь нет. Реклама это вообще есть реклама, или это вообще все спам. Давайте к этому относиться немножечко по-другому. Да, кто-то предлагает, разли, каждый предлагает различные а, предложения. Кто-то предлагает какой-то продукт, кто-то какие-то действия, кто-то какой-то бизнес. Но из этой массы, вот такой огромной массы объявлений, огромной массы предложений, конечно же, существует конкуренция, где мы с вами должны выделиться и предоставить то, что людям будет интересно. Как это, мы сейчас с вами разберем. Конечно, сейчас у вас возникнет вопрос. Говорили, что такое рекрутирование, начали с одного, закончили с другого. Но мне хочется, чтобы вы поняли. Уберите комплекс из собственной головки, из внутреннего состояния, что вы делаете что-то не так, что вы привязываетесь к людям, что вы пристаете, что вы спамите, что вы чего-то втюхиваете. Это неправильно. Это неправильно. Никто никому ничего не втюхивает. Человек сам принимает решение, приобрести ему этот продукт или нет. Другой вопрос, какой мы с вами продукт будем предлагать. И вы поняли что ни одна компания в мире не живет без продукта, потому что нет продукта, нет денег. Если, напомните, как вот сейчас вот эти деньги-то, криптовалюта, непонятно из чего, ничего не производится, а деньги есть. Как вы думаете, вот этот мыльный пузырь долго будет держаться? Ты его хоть лоп не рекламируй. Ведь он же лопнет. В любом случае он лопнет и уже лопаться начал. Все должно прикреплено к продукту. По статистике 80% людей ищут работу не только в интернете, но и в офлайне, не понимая, что все привязано к товарообороту. И говорят, мы хотим не продавать, мы хотим не привязанному быть к товарообороту. Да нет, продукта нет денег. Вам же платить ничего не будут. Даже если ты просто будешь мыть полы на производстве, не продастся губная помада, то тебе никто и держать там не будет платить, то тебе нечем и не заплатят ничем. Поэтому убираем все из головы и начинаем настраиваться на то, что мы с вами предлагаем. Ребят, на вот этом этапе понятно, что я хотела вам донести, что мы должны у себя отработать. Только когда мы поработаем над собой, мы поймем, что мы с вами делаем, только тогда будет результат. Только тогда будет результат. А когда вы пишете сообщение и думаете, ой, блин, мне неудобно к ему как-то писать, я ему, наверное, нав... ой, им никому ничего не надо. Да не надо, да не надо. Мне что, нужны были сегодня э -э монтажники? Не нужны, они висят, ну кому-то же они нужны. Кому-то же они придут. И так каждый, и так каждый. И пусть люди делают рекламу, она им нужна. Они работают, они показывают, что у них есть. Они предлагают, что у них есть на рынке. И наша задача – показать на рынке наше предложение. Но лучше всего, какое бы вы предложение не предлагали, это может быть в наше время только общение. Только с общением мы можем с вами добиться результата. Потому что просто вот там монтажники, вон там трактористы, вон там доктора, это будет работать очень слабо. Но люди так работают. А в наше время мы можем общаться где? Скажите, где мы можем общаться? и в интернете и везде только если раньше больше общались люди на улице то сейчас весь народ практически перешел в социальные сети это уникальная уникальная вещь которая нужна для любой деятельности какой бы мы ни вели с вами ногти значит ногти Волосы, значит волосы, да просто прыщик и тот можно пообщаться и найти. Мне нравится сейчас выражение, если ты что-то не умеешь, интернет поможет. Мы с сыном постоянно так говорим. Когда я по молодости строилась, мы с мужем строились, мы не знали, как это делать. И нам никто не рассказывал, а специалист гордо ходил и говорил, вот заплатишь, столько сделаю, а не заплатишь, нет, а кто тебе это сделает? А я и правда не знаю, как сделать, конечно, я ему заплачу, сколько он сказал. А теперь я просто захожу в интернет, нахожу, как это сделать, и все, спокойно. Все по интернету взяли и сделали. Представляете? И теперь этим специалистам нужно сумасшедшую конкуренцию выдерживать и делать идеально. Так идеально, чтобы люди не захотели сами делать, а лучше пришли к специалисту. И нам помогает что? Социальные сети, интернет, любая реклама, которая существует. Любая. Да, окей, okay, Google, правильно, правильно, Олечка? Окей, okay, Google. Так вот, уважаемые коллеги, мы с вами не спамим, мы с вами... Общаемся и даем информацию. Мы уже усвоили, что никому мы не пристаем, мы просто общаемся. Это равносильно, как бы я сейчас подошла к электрику, которого не знаю, говорю, «Вань, слушай, мне нужно сделать электричество. Сделай мне, пожалуйста». А он и говорит, за определенные, за любой каприз, за ваши бабки, я вам сделаю то-то и то ту работу. Да, конечно, Вань, давай посмотрим, поторгуемся. Но он мне предлагает какую-то определенную концепцию, да, какой-то определенный вид деятельности. А здесь мы с вами предлагаем. Мы с вами... Почему... Людям говорим, вот, мы предлагаем, чтобы они к нам присоединились. Почему, как вы думаете, что мы им можем дать? Какие самые актуальные вопросы людей интересуют сейчас? Как вы, как вы это чувствуете? Что лежит в основе нашего бизнеса? Мы должны им дать такое, чтобы они захотели сразу присоединились к нам. А на рынке конкуренция сумасшедшая. Где та изюминка, которую нам нужно найти? Какую вы? Вот, вот как вы чувствуете? Не просто ж вот корпорация, вот корпорация. Нет. Мы им предлагаем очень интересную идею с корпорацией ЗУС. С которой они будут богатыми. Но тут еще и пахать надо. Тут еще и пахать надо, и много. Все к нам не придут. Кто не сказать «Фу! Лохотроп!» А мы им возможности, свободу, заработки. Ну, давайте не забудем. Мы-то им предлагаем это, деньги заработать. А помните про втюхивание, про то, что продукцию втюхивают. И самое главное, помимо нашего дохода, вернее, помимо всех доходов и того бизнеса, который мы пытаемся рассказать людям, на первом плане всегда стоит продукт, который будет продвигаться и создавать товарооборот, за который мы будем получать деньги. И вот если этот продукт у нас будет с вами некачественный, не идти в ногу со временем по востребованности, хоть стелись, результата не будет. Хоть, хоть что хочешь делать. Уже таких компаний было много в мире, и все посворачивали свои Продукт. В основе лежит продукт и маркетинг-план. Уникальный маркетинг-план и уникальный продукт, который отвечает на все потребности людей и рынка всего мира. Вот только тогда наша с вами работа по рекламе и общению о создании системы организации товарооборота, согласно маркетинг-плана компании-партнера, будет результат. Скажите, вот сейчас я сложно вам сказала или понятно? Я так смотрю, новички ничего не пишут, очевидно, запутались. Так, нет? Или мне вернуться? Угу. Отлично. Вот сейчас вы понимаете, что если вы гордо несете ту информацию людям, которую вы понимаете, вот тогда у вас будет бешеный результат. Если у вас вот там будет сидеть сомнения, недопонимание, никогда результата не будет. Никогда результата не будет. Я сейчас коротко, коротко. Пройдусь э, по основным вопросам, чем мы можем гордиться, особенно продуктом. Маркетинг мы с вами уже разбирали, у нас уже есть по маркетингу. На самом маркетинге останавливаться не буду, вы там его пока в записи можете посмотреть, но еще вопросов мы будем много говорить про маркетинг. Так вот, смотрите, что мы можем предложить? Во-первых, это мобильность. Сейчас люди хотят общаться, им недостаточно общения, потому что все сидят в своих гаджетах, в своих работах, везде не сидят, и им нужно общение, мы идем к ним. Мы людям даем то, что им недостаточно. Мы даем им быстрое массовое общение. Вот смотрите, нас сейчас более 50 человек находится в комнате, и мы все общаемся. Это общение. Мы с вами общаемся, я вам тут сумочку показала, ту губнушку показала, то мы в чатах там переписываемся, рассказываем, показываем. Мы общаемся, мы говорим. Полное общение, как мобильное, так через чат и через все остальное. Людям этого недостаточно, они идут к нам, они к этому придут, они к нам придут, потому что это легко, просто и свободно. Но этого мало. Надо так, чтобы люди еще и подружились с нашей компанией-партнером. А у нее есть три основные возможности. Вы помните про три основные возможности, которые мы говорили. Это просто говорится потребление инновационной, инновационной продукции. Угу. А если каждая компания об этом говорит? У нас инновации, инновации, инновации. Мы сейчас разберем эти инновации. И первый дополнительный доход через рекомендации. То бишь не, про не надо продавать, вы порекомендуйте. Не надо стоять на рынке днями и продавать чего-либо. Пойду на рынок другой раз, смотрю, вот только сигареты, кофеек и 100 грамм. Один человек, хорошо, если по рынку прошел, где-нибудь плечом чего-нибудь сбил, и, естественно, они ничего не продали, у них нет энергии, у них ничего нет. А мы говорим о продукте, мы говорим о дополнительном доходе. И компания-партнер говорит, вы сразу же, с первых шагов будете получать свои деньги. О видах доходов мы будем с вами разговаривать. Вы, главное, делаете действия, не сидите. И мы рассказываем, что вы, да, с первого раза, конечно, у тебя 3 миллиона не будет, и со второго 3 не будет. Нужно научиться правильно подавать информацию, организовывать личный товарооборот и групповой товарооборот, работать с командой, но это уже возможности карьеры и бизнеса, которые безграничны. Об этом мы тоже будем позже говорить. А сейчас, а сейчас мы с вами будем говорить, конечно, о том, что предлагает наша компания-партнер. Во-первых, если компания производит определенный продукт и не меняет ассортимент, не меняется э, какими-то новыми исследованиями, то это компания банкрот. Это я вам гарантирую. Наша компания-партнер, Арифлейм, я уже э, как бы э, повторяюсь, э, то, что она 50 лет на рынке, это мы уже знаем, ежегодно тратит 15 миллионов евро на научные исследования. Скажите, это мало или достаточно? Это мало или достаточно? Более 100 ученых 100 ученых, специалистов в области научных технологий и природных компонентов работают над вот теми баночками, над вот этими баночками, которыми мы пользуемся. И эта компания-партнер одна не из многих, очень малое количество процента в мире компаний имеют только собственные научно-исследовательские центры огромной мощности, такой, как имеет компания «Арифлейм». Понимаете? Надо знать, с кем работать, надо партнера выбирать. Только тогда ты, приложив свои усилия, получишь результат. И тогда, даже когда ты порекомендовал своему другу, подруге определенные продукты, будешь уверен в стопроцентном качестве и в стопроцентной эффективности. Да, да, да, да. Правильно, Геннадий. Правильно. Столько запатентованных технологий не имеет ни одна компания. Вот вам. Публичные сведения о том, насколько очень развита в науке компания Арифлейм. Это вот даже не говорит. После этого можно ничего не говорить. Это мы привели только. Вот здесь приведенные данные. Это только активно научно развивающихся компаний. Как вам? Да, это за последние 6 лет. Что вы сейчас поняли? Это поднимает у вас уверенность в том, что вы работаете с компанией, которая живет на века, которая гарантирует качество, с которой можно строить бизнес далеко. В Фаберлика нет производства. Нет научной фабрики, нет научных исследовательских институтов, нет ничего в Фаберлик. У Фаберлик есть просто э, компании, которые производят тоже без всякой науки и перепродают. Впечатляет? Отлично! Тогда мы с вами продолжаем. Именно компания-партнер Арифлейм держит лидерство в технологии стволовых клеток растений. Не животных, а растений. Именно там компания Арифлейм держит лидерство. Причем в мире, не среди компаний там сетевых, а в мире. Это очень, очень важно. Каждый год компания Делает 6 тысяч клинических тестов, вернее, 6 тысяч добровольцев участвуют в клинических тестах на эффективность продукции компании Ariflame. А это страшно, вы говорите, какие суммы. Не просто сляпали крем. Мажьте, девчонки, пробуйте. Пока клинически не докажут, что это работает, оно не в производство не идет. Понимаете? Насколько это важно, эти факты мы должны знать, эти факты гордости. И когда вы будете рекомендовать своим друзьям общаться со своими клиентами, вы обязательно это вспоминайте. Это очень важно. И продукция Wellness. 15 разработанных продуктов по Wellness. Ни одна компания столько не имеет, которая работает в области похудения там и всего остального, которые с БАДами работают. У них ни у кого нет столько клинических центров, исследовательских центров по выработке и разработке этих технологий. Это 15 продуктов для нашего здоровья. Почему? Потому что, чтобы вести бизнес, ребята, девчата, необходимо вот тут, чтобы работало, и мотор, чтобы работал, и не болел, чтобы ты за зиму ни разу, и антибиотиками, чтобы ты не пользовался, употребляешь. И у тебя полное соотношение ума, здоровья и бизнеса. Вот тогда ты будешь на высоте. Правильно Катюша пишет. 8 лет тестировали, прежде чем пустили в производство Wellness. Это только, это только сказать, 8 лет здоровый бизнес, здоровый образ жизни. Так вот, смотрите, 264 миллиона пакетиков Wellness, не миллиона, наверное, М, я не знаю, что такое М, миллионы, наверное, да? Продано с момента запуска. Это каждый пакетик, один пакетик продается в секунду. Один пакетик продается в секунду. А это еще не набрало обороты. Кто из вас сейчас, сидящих в зале, пьет wellness спек? Ну, я. Давайте, давайте, давайте, давайте, давайте. Ура, ура, ура, ура, давайте, давайте, давайте. Новички могут еще не знать, что это такое даже. Не въехали. Кто не въехал, так пишите. Каждую секунду продается один пакетик Wellness. Вы представляете? Мы можем этим гордиться. Мы обязаны этим гордиться. Далее. Омега-3. Только две компании в мире имеют такого качества омега-3, как компания Reflame. Но ни одна компания в мире, ни одна не имеет такой очистки, которую делает компания партнера Reflame. Она запатентовала эту свою очистку и пока никому не показывает. И только это, омега-3 самое безвредное для всего организма, как малого ребенка, так и взрослого человека. Есть тут различные нормы для разных. Здесь Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, я с тобой согласна, но здесь совсем другой подход. Здесь по-разному расщепляется омега-3. Тем более, что есть в растительных, растительное есть из рыбы. Есть омега-3 и в яйце. Есть омега-3 немножечко и у животных. Но это не то, не та омега-3. Да, аминокислоты, но это не то. Внимательно почитайте. И еще, смотрите, я только несколько факторов гордости вам представляю. Вот это наше Джордани Голд. На процентов более устойчивый аромат, чем почитайте там какой Диор. Почитали? Да обалдеть. И продается вот этот аромат больше, чем Шанель и Диор двух взятых компаний. Понятно? Вот с какой компанией вы начали сотрудничать. А про это вообще молчу. Каждые 4 секунды продается тушь 5 в одном. Безоговорочно. Много лет подряд надо увеличивать. Это официальное заявление всему миру. По всем продаваемым вопросам. Не только сетевые компании. По всем. По всей косметической сфере. По всей косметической. И далее. Уважаемые коллеги. Смотрите. Долгосрочные различные... Долгосрочные различные проспекты делает компания и дальше, она не перестает удивлять, она не перестает удивлять людей и нас в том числе своими исследованиями, скажите, пожалуйста, в какой компании вы знаете, что есть уникальный уход, по уходу за кожей лица э, для мужчин. Для женщин все стараются делать. Считают, что женщины должны э, быть красивыми, а, ну, а мужчинки там чуть лучше обезьянки. А вот компания Reflame считает по-другому. Сегодня мужчины к своему внешнему виду относятся совершенно по-другому. Они за собой следят с такой активностью, как и женщины. И это правильно. Встречают человека на любой службе, он тоже должен выглядеть хорошо. Но у мужчин, как правило, тоже портится кожа лица, также и морщинки, также ему хочется быть здоровым, сильным, выносливым. И все для этого компания изучала много лет, чтобы создать уникальные, очень уникальные средства, которые помогли бы стать нашим мужчинам очень красивыми. Вот экстракт Ба баба, он тоже создан и вынесен для, сейчас я найду, точно почитаю про экстракт Ба баба, подождите, я не так быстро не умею запоминать. Что нам делает Ба баба? Это ключевой, ключевой ингредиент, Воздействуют на аккумуляцию белка, отвечающая за формирование морщин на мужской коже. Вот он, баба, баба, ба дай баба, да ба -баб. а он видел, как мужчинам помогает? И клинически доказано, что побеждают признаки старения и усталости на лице у мужчин. Мальчики, вы поняли, что вы будете всю жизнь красивыми и здоровыми? А, мальчики, вы тут? Ау! Это создано для вас. По-другому никак. Для того, чтобы мужчины были красивыми и здоровыми, компания Арифлейм специально создала комплексное решение, комплексное решение чтобы удовлетворяло полностью все потребности мужчин, чтобы боролась со старением. И все это на основе стволовых клеток из растений, и плюс различные другие еще препараты такие вот, которые находят только в экологически чистых условиях и только из растений. Это вот это компонент у них третий, первый там, значит, вот этот ба-баб, Потом, значит, мы говорили тамство по стволовым клеткам. И вот здесь у них белоба, или кинго белоба – это экстракт, полученный из листьев кинга, обладает мощным антиоксидантным действием, способным нейтрализовать негативное воздействие радикалов. Мальчики, это для вас все. Также экстракт кинга укрепляет стенки сосудов и улучшает метаболизм клеток, способствует снятию отечности. Вот такую надежную защиту придумал и нашел научный исследовательский центр вместе с профессорами для наших мужчин, чтобы все мужчины и в 90 лет выглядели идеально, были богатыми, красивыми и любили своих женщин до конца дней своих. Это, ух, как здорово будет. Мальчики, вы со мной согласны? Так это я вам сейчас говорила о преимуществах. Почему мы должны верить в компании. Это мы еще не говорили о маркетинге. Мы только говорили о достижениях, которые дает компания Refrain. Но сейчас мы с вами поговорим о том, что э, все мы с вами пришли сюда зарабатывать деньги. Кто пришел просто на подработку, коллеги? Кто пришел? Просто на подработку? Да я там чуть-чуть поработаю, да я там чуть-чуть посмотрю. Ой, да ладно, это как компания Reflame, да там же губная помада, да что там делать? Ой, да это же приставать надо к людям. Кто пришел-то? Есть такое? Мальчики, девочки. Раньше, конечно, все видели, немножечко был подход в «Эрифлейм», немножечко не такой. Раньше почему-то приходили люди и считали нужным это закупать, а потом продавать. При этом не вникая в маркетинг-план, как сделать так, чтобы построить бизнес-систему до такой глубины, чтобы она не сыпалась. И чтобы потом вам приносила эта глубина и эта ваша система деньги. И причем доход пассивный. Когда у вас уже не будет сил или когда вы решили отдохнуть, чтобы бизнес работал без вас. Вот, да, да, Федор, да, да, да, да. Вот, поэтому смотрите, здесь просто прийти и э, просто кому-то чему-то продать, ну, даже на те же 150 бонус-баллов, ну, заплатят тебе, да, ты и за 150 баллов получишь, и за 100 баллов денежки какие-то получишь, и за 250 баллов тебе начислят, когда ты лично сделаешь. Но здесь самое главное – стать лидером своей жизни, предпринять все необходимые действия, чтобы ваш бизнес работал на вас, то бишь быть предпринимателем. Предприниматель – это когда пробует, творит, делает. Не получается? Подумал хорошо, начал по-другому. Получается? Запомни, сейчас у тебя получается, а через месяц, через два может ситуация измениться. Ты тут работаешь другой рукой уже, Начинаешь думать другое. Это я всегда вспоминаю, когда у меня были маленькие детки, и у них три с половиной года разница. Ну, другой работы я не знала, а у, меня были, у нас были плантации клубники. но вот клубнику надо было выйти в 4 утра, как только солнышко взошло, а мы живем на Кавказе, как только солнышко взошло, надо было идти убирать. А дети в доме остаются, а ты уходишь далеко в поле. Страшно бросать детей? Я их бужу с собой. И учу клубничку выбирать. Одну берешь, а другую примечаешь. Которую рвешь, кладешь в, в, в лукошечко, а которую приметила, смотришь на нее, идешь к ней, а третью примечаешь. И так идешь один за одним. И наберется лукошечка. Да! С них, с маленьких детей, какая разница была, сколько они соберут. Да, как в сказке Катя так и было. И старшенькую-то Катю научила, она потом младшенького учит. И так они со мной выбирали эту клубничку. Так вот, смотрите, уважаемые коллеги. Вот смотрите, уважаемые коллеги. Вы сюда пришли, мы вам даем инструменты. Мы вам дали инструмент это поле с клубничкой вы начинаете активно работать работаете а сами думаете как увеличить свои темпы как э, активнее работать со структурой как активно научиться э, создавать свой личный товарооборот как так чтобы ваш групповой товарооборот рос просто в геометрической прогрессии А обернулись а лукошка то полная можно миллионы считать. Вот здесь все предпринимательство, как в жизни. Я не говорю вам сейчас про сказку, про Иванушку-дурачка, который ждет, когда ему полцарства отвалится. Мы сейчас с вами говорим о том, что такое предпринимательство. Если я сейчас кого-то запугаю, кто-то испугается, что это много работы, это ваш, ребят выбор. Каждый человек считает и решает сам, сколько он хочет зарабатывать. Я лично хочу зарабатывать, ну, не меньше, как бы, миллиона в месяц. Это для меня вопрос, как бы, четкий. Сейчас только в России сотрудничает с компанией «Арифлейм» 7500 предпринимателей, из них 80% – миллионеры. Внушает? А мне рассказывают, что все, все уже в Арифлейм. Ребят, в России 100, почти 50 миллионов людей. Кто сказал, что все в Арифлейм? Кто сказал, что все в Арифлейм? Все остальные просто покупатели. Или неудачники, которые не хотят думать. Вот лично я отношусь к вот этим семь с половиной тысячам. Катя тоже. Вы представляете, как нас еще мало и сколько у нас работы? Вы представляете? Да, Иванушка дурачок только ждет, что ему все принесут. Так вот, смотрите, в данном случае, чтобы у вас были результаты те, которые вам необходимы, я думаю, каждый из вас пришел сюда не за пятью тысячами и не за десятью тысячами, обязательно должно быть стремление к высоким достижениям и смелым результатам. Ставьте свои результаты и ставьте свои желания те, которые вы чувствуете внутри. Они вас поменяются, когда вы разберетесь в системе, и начнете работать. Брать ответственность на себя. Никогда не ждите, что за вас кто-то сделает. Да, мы вам покажем, мы вам расскажем. Но вы должны вкладывать собственную силу и энергию для того, чтобы достичь того, что вы хотите. Не бояться рисковать. И пробовать, ну сейчас не надо ничего пробовать. Это когда вы созда созда станете уже полноценными такими мыслящими людьми в своем бизнесе, вы начнете пробовать создавать новые системы, готовность идти на результат. Действовать, действовать, действовать. Пока велосипед не создаем, готовая система есть. Пока велосипед, вы ее отработаете, эту готовую систему, да, вот мельчайшего шарика, до да мельчайшего гвоздичка, до да мельчайшего поворотика, так отработайте, чтобы у вас минимум это самая малая одна регистрация в день, а вообще три. Вот тогда вы вместе в ногу с компанией Reflame будете идти развиваться также в тренде, как она идет сейчас. Вот здесь понятно, уважаемые коллеги, я вас не запутала, в любом бизнесе есть периоды разные, и рост, и развитие, и стабильность, и падение, все, будет все. Будет все у вас. И подскочите, и можете упасть, и снова подскочите, вы найдете другой выход какой-то. Но робеть здесь нельзя. Здесь, ребята, огромные деньги, их нужно взять. Их нужно взять. А у вас сейчас в руках уникальнейшая система, которая работает. Я не знаю, сколько она будет работать, год, два, три. Но мы всегда держим пульс, вернее, руку на пульсе для того, чтобы... Снова отрабатывать вместе с вами новые и новые системы. Новые и новые системы. И основа нашего бизнеса – это взаимодействие с большим количеством людей по той системе, которую мы вам предоставили. Вот здесь понятно, коллеги? Онлайн-методы – это просто для нас находка. Оффлайн тоже неплохо, но онлайн-методы, они нам дают все-все возможности. Ребят, понятно? Здесь у вас будет очень много новой аудитории. Очень много у вас будет возможностей, вернее, давать информацию и обучать людей. Столько методов обучения. Столько методов на приглашение для того, чтобы к нам присоединились. А у нас с вами сейчас феноменальный ролик, который работает. А удаленная работа, вот Катя тоже пишет, это самый быстрый развивающий запрос в поисковых, как, поисковых. Поэтому мы с вами работаем в правильном направлении. И вопрос, где брать людей. Каждый думает, где правильно. Вот я сейчас говорю, говорю, говорю, говорю. Взаимодействие, там общение, общение, где брать людей да, в социальных сетях, в любых. А схема работы, она одинаковая. Я сейчас вам не буду говорить, зайди вконтакт вот сюда, а туда выйди вот туда. Хватит у нас только, еще девочки будут много рассказать, менеджеры. У нас только уже крутых специалистов, которые в этом развивается, будут рассказывать. Мы сейчас с вами говорим об общем понятии, что такое рекрутирование и что оно нам дает. Это рекрутирование. Да. Либо мы сейчас с вами займем этот рынок, активно работая, либо придут другие и займут, и не дадут, дадут нам прохода. А мы с нашей корпорацией создадим уникальную, еще еще более уникальную систему вместе с вами и будем работать так, что вы просто будете удивляться тому, какие вы будете иметь доходы, вы о них не мечтали и не представляли, ни вы, ни ваши родственники. И поверьте, вам потом скажут, им повезло. Для этого у нас сейчас, для начала у вас есть вот на этом сайте все, что вам необходимо. Доставайте своих менеджеров, с которыми вы будете обучаться. Доставайте, спрашивайте, расспрашивайте. Ведь только дитя, которое в семье самое крикливое и самое, которое вот, вот такое вот, ему больше всего уделяется внимание. Почему? А потому что надо все-таки его научить делать то, что нужно. Если вы будете молчать, если вы будете молчать, сидеть сам на сам, никто не будет знать, что нужно делать. Обязательно мы с вами, обязательно пишите своему менеджеру, каждый день отписывайтесь, что вы сделали, что не получилось, что получилось, что, что еще нужно, как нужно. Все нужно отписываться, чтобы менеджер знал. Когда и как вместе с вами, ох ты не туда попала совсем. Когда и как вместе с вами, подождите, куда-то я вышла совсем. Угу. Когда и как вместе с вами начинать работать. Так, не туда. Это ты нацакала, зачем <со vaccine> накладываю? Так, сейчас, что-то не работает у меня. А, так, сейчас мы назад. Не хочет. А, ну, в принципе, да, это тоже у меня уже последнее. Итак, вы помните, что у нас есть вот этот сайт, где вы начинаете знакомиться с АЗАМИ. Еще, посещение вебинаров. Это обязательно, потому что на каждом вебинаре очень много информации, которая поможет вам в вашей работе. Вебинары у нас проходят, и как по теплому, по холодному, общие вебинары, вебинары планерки, вот все это нужно посещать, чтобы у вас это всегда получалось. И только общение, и только общение нам с вами даст наш высочайший результат, но я тут картиночку поставила телефон и только не по телефону общения, только в социальных сетях, это все, это самое, просто картинки не было как по, по интернету вот так общаться, и помните, что только ком, построив команду и только командная работа дает огромный результат, мы вас, мы вас будем обучать, помимо рекрутинга, еще как вести команду, как работать с командой. И вы будете точно так же нас дублицировать, точно так же строить. Посмотрите, вот такая схема построения команды у вас будет выглядеть. Все строим ком, одной командой команды. И получается огромнейший товарооборот. Первых 5 регистраций вы, вот, допустим, пришли, первых 5 регистраций в общество, а потом начинайте второй, а потом три сюда остальные туда, три сюда, остальные туда, по построению структуры будет еще много и вы еще вебинаров посмотрите, мы углубляться не будем, у нас уже время с вами не позволяет, но только командой мы с вами можем выйти на высокие результаты и только при активной деятельности каждого участника команды никогда не заработает здесь денег тот, кто пытается за счет команды получить доход, один-два раза где-то выскочит а потом дохода не будет, если вы будете отсиживаться. Здесь только творчество, работа, усердие и желание выйти на результат. Все эти факты, которые мы с вами рассмотрели, приведут каждого из вас не только к построению малого бизнеса, а самых амбициозных, скорее всего, к большому бизнесу. Вы, может быть, пока не готовы к большому бизнесу, а малый вы в состоянии построить. Так что у меня на сегодня все, уважаемые коллеги. Скажите, пожалуйста, у кого какие вопросы? Скажите, вы разобрались, что такое спам и что такое реклама? Скажите, вам понятно, что мы не спамим, не втюхиваем? Мы работаем, даем информацию? Мы просто строим бизнес-систему, которая нам даст огромный результат. И запомните главную истину. Чем больше людей под вами будут богатыми, научатся работать, тем богаче будете вы. Почему я сейчас сижу и, Катя, из кожи вон мы вам рассказываем о том, как вы можете заработать? Да чем быстрее вы будете богаче, тем богаче будем мы. Все, и весь мир будет наш. У меня все. Пишите, а я пока выключу.